Забытый рай для нас двоих О, как давно все это было Твоей любви короткий миг Как быстро ты его забыла Одно единственной весной Живет душа моя и плачет Но для тебя, любимая Все это ничего не значит Я помню каждый взгляд я помню каждый вздох Зачем ты отнял у меня ее, скажи, мой Бог Что надо сделать мне, чтобы вернуть ее любовь Я повторяю ее имя вновь и вновь Одно единственное имя на устах моих отныне навсегда Напоминания о тебе разберет былые раны Тебя я вижу лишь во сне, но эти сны меня обманут Я знаю, знаю, все прошло, все наши дни и наши ночи Но сердце глупое мое, тебя забыть никак не хочет.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 Забытого рая Одно единственное имя На устах моих отны. не Навсегда Одно единственное имя На устах моих отныне